Ухлопатит, а. а? Давай парис сезон. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. О, Сиза Пальпеш, прошло год уже. Ну молодец, давай, давай, давай, давай, давай. Ну все, за тебя я спокоен. Будешь воевать. Жучок подходит. Устал. Без хвоста еще в линьке. Устал. Ну молодец. Будет гость программы. Ранний жучок. Это у меня впервые. Ранний жучок. Смотри, и ножки начали вырастать. Это Сизы прошлогодний. Тут столбы тянет. О, таких высоток нет у нас в городе. Молодец. Молодец, его выставлю. Тоже на будну. Боится, Ух, боится. Один прошлогодний. Ух, это молодой. Ух, тасманка, смотри, что делает. Вот лопотят. Лопотят. Ух, ух. Ха -ха, Молодец, а. Стоечку, а, блин, а, тетя ворона. Стоечку делает, а вот еще один молодой тоже начал бурагозить, зачистил. Ух-ух. Без хвоста. Ну вот ждем, когда он долиняется. Смотри, как он уже Зачистил. Ух, это сиз. Это уже летний начинает. свой вы тот, как всегда, над верхом, а этот вот только вот начал кувыркаться и вот уже лопатит. Сиза опять в отрыв пошел. Толпа поднимается он над ней. Она вышел, он еще над ней. Что за привычка? Ну, давай, садись. Уже осаживая этого Сизова, чтобы он свои карандаши еще не разбил до конца. Сейчас долиняет, наверное, будет вообще в не ходить все время. Нервы мои мотать. Ну, подходит уже. Вот это вот победа. 15 сантиметров лохма он в точке летает, не хочет садиться. Толпа ему не нужна. Все время на игре. Это хорошо. Все время выше толпы ходит. Эти садятся. Ну давай. Давай садись уже. как прошлогодний взял игру было бы вообще чудесно Ой, сиза сел один Это сиреневый тасманка подошла тасман это, это за прошлогодний все, сбил. Садится. Ух. Это кто такая? Это, это с садится. И этот сизы подходит. Вот она. Все, последний. Теперь он сядет, обязательно. Вот как последний сядет, он обязательно подходит. Пока последний не сядет, он будет летать над ним. <coughs> Молодец. Ух вымотался. Вот он. Уш лохом, какие я. Молодец.